Как самостоятельно избавиться от заложенности уха, которая возникла после купания? Чаще всего после купания ухо закладывает из-за того, что от воды набухает чрезмерно накопившаяся сера в наружном слуховом проходе. И возникает так называемая серная пробка. При этом ухо закладывает интенсивно, и заложенность это, как правило, длится длительное время и возникает сразу же после купания. Конечно, существуют еще и другие причины, вследствие которых может быть заложность уха. Это и и средний атит, и нарушение работы слухового нерва. Но чаще всего, если заложность возникла именно во время купания, то это связано с тем, что набухла серная пробка. Если есть возможность обратиться к врачу, то, конечно, с этой проблемой желательно обратиться к врачу, потому что... Врач от нескольких секунд до нескольких минут, проведя манипуляцию, избавит вас от этого. То есть вы пришли больным с заложенностью уха, уходите здоровым. Поэтому проще всего пройти к врачу и безопаснее и эффективнее всего. Но бывают такие ситуации, что мы отдыхаем не где-нибудь в цивилизованном уголке нашей родины, либо нашего мира, а бывает, что мы забрались куда-нибудь на Копчатку, куда-нибудь в горы, и до ближайшего врача нужно идти несколько часов. Вот в таком случае я расскажу вам, что можно самостоятельно предпринять для того, чтобы устранить эту проблему. Первое, что нужно сделать, это попытаться найти аптеку и купить там 3% перекись водорода. Либо, если будут наличие капли для гигиены ушей, то можно будет купить капли, которые растворяют серу, например, ремовакс. Закапываем эти капли, либо закапываем перекись водорода в ухо, которое заложено. Голову при этом кладем вниз, противоположным ухом. Ухо, которое заложено, должно быть направлено вверх. Закапываем туда 2-3 капли перекиси водорода и ждем несколько минут. При этом, как правило, начинает ощущаться шипение в ухе и может быть ощущение тепла. Может быть даже ощущение того, что ухо становится горячим. Пусть вас это не пугает, это нормальные процессы, которые протекают в ухе при закапывании перекиси водорода. Несколько минут подождали, например, 3-5 минут и все, что вытекает, промокнули на салфеточку. Подождали 10 минут и снова повторили эту процедуру. Снова полежали несколько минут, промокнули салфеткой, 10 минут подождали и третий раз закапали перекись. И уже после этого сера, как правило, размягчается и с меньшими усилиями вы сможете ее оттуда извлечь путем обычного промывания уха то есть вот как вы моете уши во время мытья головы побрызгали поплескали ушко попромывали его и если у вас получилось если сера оттуда вытекла и ухо разложила прекрасно и замечательно по возможности закапали туда любые ушные капельки и забыли о проблеме но если после закапывания перекиси, либо капель для гигиены ушей не произошло чуда и ухо не разложило, вы можете предпринять следующий шаг. Берем шприц 20 мл. Готовим теплую воду, обычную из-под крана, не обязательно кипяченную воду, не обязательно стерильную воду. Просто чистую воду, которой мы моемся, из-под крана набираем в судно. Вода по температуре должна быть Комфортно теплой, она не должна быть холодной, она не должна быть горячей, то есть при опускании руки в эту воду она должна ощущаться как слегка теплая водичка. Готовим полотенце. Полотенце нам потребуется для того, чтобы постелить его на плечо, чтобы человек, которым мы промываем ухо, не облился и не промок. И нам потребуется также судно, желательно квадратной формы, это может быть пластиковый контейнер, например, Прижимаем его под ухо, для того чтобы жидкость, которая будет из ушка вытекать, не обливала того человека, которого мы промываем ухо, а стекала в этот лоточек. Набираем шприц в воду. Прижимаем наконечник шприца к задней стенке наружного слухового прохода. Одной рукой мы берем за раковинушную начинаем ее оттягивать немножко к сзади. Наконечник шприца прижимаем к задней стенке наружного слухового прохода и начинаем подавать воду. Напор не должен быть очень интенсивным и должен быть достаточным для того, чтобы промывать наружный слуховой проход, чтобы мы видели, что вода попадает в ухо и из него назад вытекает. Если при этом человек, которому мы промываем ухо, начинает жаловаться на болезненные ощущения, немедленно прекратите процедуру. Если пациент переносит эту процедуру хорошо, то делаем несколько таких попыток. Я вам рекомендую сделать до 20 попыток промывания уха с помощью такого шприца. Если вымылось сера, если ухо разложило, закапали туда при наличии любые ушные капельки и расслабились. При первой возможности обратились к врачу. Но если после 20 попыток вы не получили серу и человеку заложить ухо не стало лучше, то... Прекратите эту процедуру, по возможности закапайте любые ушные капли и выдвигайтесь в сторону врача, где бы он ни находился. Потому что если там развивается средний отит, вполне возможно, что через 5 часов вы начнете испытывать боль, вы начнете испытывать другие негативные ощущения, может быть повысится температура тела до 38-39. Я думаю, что никто не хочет с этим столкнуться, поэтому не экономьте время. Не экономьте деньги, обращайтесь к врачу, где бы он ни был. На нашей планете врач всегда найдется, в зависимости, конечно, от расстояния. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если вы по каким-то причинам еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что еще будет много интересного. Я рассказываю, как правильно лечить болезни уха, горла и носа, как можно самостоятельно себе помочь в той или иной ситуации при возникновении жалоб, связанных с ушами, с горлом или с носом. Поэтому подписывайтесь, еще будет много интересного. Желаю вам здоровья, увидимся, пока.